Друзья, доброе утро. У нас сегодня 19 мая 22 года. Ночью у нас прошел хороший дождик. Вчера было холодно, сильно похолодало. Маки. Воды где-то сантиметров двадцать выпало. Ирисы. Это поздние ирисы. А этот ирис какой красивый. Какой красавец. И это мой любимый пион. Мы все ждали, ждали, ждали. Пока он расцветет. Дальше. Вот скоро, скоро куда, куда ты идешь? Нельзя, фу, Дашка моя помощница. Все, идем. Помидоры, красавцы. Сейчас самый крайний покажу наш 1700, мы его таки назвали. Помощник мой пришел, Мурка, Мурта, ты же у нас, ты у нас любишь сниматься, ты у нас фотомодель, моя красавица. Ладно, поем дальше, но ну, без нее, конечно же, никак, никак она у нас. Она у нас контактная контактная девушка ну редис пошел уже семена а -а -а. да да говорит она говорит нам да вот это наш помидор 1700 Только-только. Без, без этой девушки никак. А нам туда будет наша клубника короче будет друзья на укуна свекла все прекрасно знают что употребление свеклы стимулирует сосуды особенно людям которые страдают от гипертонии свекольный сок свеклу надо употреблять три раза в день. Но свекольный сок с осторожностью. Здесь еще ждем пионы наши. Это поздние пионы. Уже все проснулось. Еще одна дама. можно я тебя сниму так, тихонько как-то так Если вы слышите, кто-то хрюкает, это вот эта помощница. Она постоянно возле меня. Шпинат. Как красиво цветет калина вот это соцветие и начинает всегда по краям точно так же и поспевает в начале почему калину называют ягодой любви потому что косточка у нее в виде сердца Сейчас покажу. Еще остались зимы. Вот косточка. Если ближе присмотреться. О, в виде сердечка друзья, кто забыл подписаться подписывайтесь на мой канал кликайте на колокольчик пишите комментарии обязательно пишите комментарии чем больше мы с вами общаемся на канале тем больше людей увидит мой канал тем больше людей увидят наши наше видео. Друзья, до новых встреч в эфире. Подписывайтесь, кто не успел подписаться. Пишите комментарии, будем общаться. Чем больше друзей, тем лучше. Ставьте класс, кликайте на колокольчик, пишите комментарии. До новых встреч в эфире.